привет друзья 50 евро Гудшайн получит тот кто правильно назовет мою профессию как она правильно называется за все время за 8 лет которые я этим занимаюсь как меня только не называли фантазию людей я понял богатая я думаю что будет правильнее дать возможность эту фантазию проявить а тем кто отгадает получить 50 евро Гудшайн на посещение этого магазина и заказать себе на 50 евро, чего вы хотите. Вот, магазин здорового питания. Продукция, вы знаете, здесь хорошая. А все мои видео предыдущие говорят о том, что я конкретно делаю. Чтобы не было подвоха никакого, я запишу, как называется моя профессия, и пошлю письмо на другой почтовый ящик, и он будет, письмо это будет не распечатанным, поэтому я исправить это не смогу, и кто правильно назовет мою профессию получит 50 евро гудшайн на посещение этого магазина. Итак, письмо получено, оно, как видите, от Киры Климовой, «Моя профессия» называется, получено 28 мая в 15.23. Оно так и будет не распечатанным до тех пор, пока кто-то не напишет правильный ответ. Затем я его распечатаю, это и будет гарантия, что тот человек, который отгадал, и будет единственным, кто получит этот гушай. Понятно, что для подписчиков канала это все э, делается, и... Кто только подписался на канал и видео мои пересматривать не хочет, потому что я там много где говорил, как она называется, я вам дам подсказки, ну, к примеру, где этим можно заниматься. Что то за профессия вы назовете, а где этим можно заниматься, я вам могу, в принципе, вы и так видите, этим можно заниматься в студии или у себя дома. Это можно делать в любом кафе. Или просто гуляя по городу, осматривая достопримечательности.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 Можно даже на велосипеде. Писать название моей профессии можно будет э, на вот этот вот телефон, на WhatsApp, вайбер или Telegram, куда кому удобнее. И если в течение недели это отгадается, то замечательно. Если нет, то я буду давать следующую подсказку. То есть э, два раза в неделю я буду давать следующую подсказку, если будет тяжело отгадать. Хотя она очень просто называется, я думаю, что это будет легко. Но тем не менее, если вдруг это затянется, то каждый раз, каждое новое видео будет следующей подсказкой. Ну и заодно те названия, которые вы напишите, я буду зачитывать, не называя имен, разумеется. И чтобы эти имена, чтобы эти названия уже не повторялись Следите за новыми видео Подписывайтесь на канал, на колокольчик нажимайте, чтобы получать их И получайте подарки, выигрывайте на этом канале Можно будет выиграть много хороших вещей А в этом магазине, те кто уже что-то брал, прекрасно знают, насколько качественная продукция Ну и цены у нас намного ниже рыночных Радуйте себя хорошими вещами. Вы этого заслуживаете. Удачи!